Чтобы мог попасть туда, Оно уйдет не слышно, Пока весь город спит, И письме напишет, И вряд ли позвонит. И зимой, и летом не бывало никаких чудес. А ну,